Итак, сразу оговорюсь, что по большей части мы с вами сегодня будем обсуждать женскую красоту. Но так сложилось в целом в Азии, что стандарты женской и мужской красоты, они очень схожи. Поэтому, в принципе, все, что относится к девушкам, в Китае применимо и к мужчинам. Поэтому в последнее время в Китае популярны достаточно такие феминные мальчики-цветочки. Но сегодня будем говорить с вами именно про девушек. Ну что ж, все вопросы, которые у вас будут, пожалуйста, задавайте в конце моей презентации, хорошо? Все, начинаем. Итак, говоря о стандартах красоты, давайте сразу затронем четыре великих красавиц Китая, которые настолько популярны в Китае, что о них слагаются легенды. Да? И среди них самый прекрасный считается Сиши, затем Дяо Чхан, Уан Чжао и Ян Гуэй Фей. У каждой из этих красавиц есть какая-то определенная история, легенда. да. Например, Си Ши вообще сыграла большую политическую роль в Китае. Но сегодня мы затронем именно внешность. Поэты писали про Сиши, что ее лицо словно полное в небе луна, глаза словно миндаль, брови словно ветви ивы. И про каждую из красавиц говорили, что она настолько красива, что заставляет рыб тонуть летящих гусей падать, затмевает луну и срамит цветы своей красотой. И, собственно, в китайском языке для описания женской красоты можете взять себе на заметку, используется дословный перевод как раз-таки этого. Как раз-таки заставлять рыб тонуть и так далее. Ну и, конечно же, говоря именно о стандартах древности, давайте сами немножко... Посмотрим на такую практику, как бинтование ножек. Возможно, вы слышали, да, эта практика была популярна примерно с 10 по начало 20 века нашей эры. Практика была очень болезненная и опасная. Длилась она примерно 3 года. Маленьким девочкам ломали буквально кости на ножках. А все пальчики на ногах, кроме большого, прикрепляли к стопе и забинтовывали очень-очень сильно. Носили они очень маленькую обувь, чтобы таким образом ножки у них деформировались и были похожи на, вот как это красиво называется, да, золотой лотос в трицуня. Обычно, когда девочки вырастали, их длина ножки составляла примерно 8-10 сантиметров, и мало кто имел возможность, в принципе, ходить. Ну и не говоря о том, что эта процедура мало кого обошла именно очень было опасно, в том плане, что элементарно ноготь мог врасти в стопу, и у девочки могло начаться заражение крови, поэтому смертей тоже было очень много. Но... По, когда девочки уже достигали такого взрослого достаточно возраста, из них как раз таки мало кто мог передвигаться самостоятельно. И что самое поразительное для нас, да, для современных людей, именно вот эта неспособность к самостоятельному передвижению, некая беспомощность, вот эта, она для китайцев была эталоном привлекательности, красоты. Можете себе представить? Так как девочки, которые бинтовались, они были именно аристократками, это также показывал их статус. Да? То есть я не работаю в полях, я сижу дома, нужда ходить, ее у меня в принципе нет. Ну и девочки, которые были не забинтованными ножками, им было очень сложно выйти замуж. Вот такая вот практика. То, что дошло у нас до сегодняшних дней и во многих азиатских странах, это, конечно, у нас фетишно белую белоснежную кожу, бай пифу сыпьи, фарфоровая кожа. И если раньше китаянки для достижения вот этой вот белоснежной кожи пользовались рисовой пудрой, то сейчас у китаянок есть множество способов, как этого добиться, начиная от косметических процедур и заканчивая различными средствами, да, в виде масок, тоников, сыворотки и отбеливающих кремов. Да, вот, возьмите себе на заметку, байлян, да, это у нас отбеливающий очень сложно найти какой-то крем или, например, базу для макияжа, в котором бы не было SPF. То есть всегда будет защита от солнца однозначная. И, конечно же, летом китаянки используют зонтик не совсем по назначению, а именно закрываются им от солнца. Знаете, зонтики у них такие, именно не как мы привыкли видеть, а немножко такие кукольные лоли-зонтики с рюшечками, прямо вот игрушечные, очень красивые. Если же зонтика нет, то китаянка обязательно закроет э, свою кожу какой-нибудь кофточкой тоненькой, но обязательно, чтобы руки были закрыты и не дали. Дай бог, кто-то из них загорит. Бывает, что дело это доходит до абсурда. Возможно, многие из вас видели когда-то завирусившиеся фотографии китайских женщин на пляже, которые были в купальниках, очень-очень страшных масках, которые закрывали все, кроме глаз и рта. В принципе, чтобы они не загорели, это выглядело достаточно специфично, скажем так, для нас. Ну, что говорится моя, когда была в Китае еще в 2015 году, до меня тоже этот тренд, уже когда я влилась в эту культуру, меня тоже это очень сильно зацепило. И я стала также отбеливать все свои веснушки. То есть я и так довольно бледная, но я хотела достичь, достичь именно бледноты, вот нездоровой. И когда я приехала уже в Россию, моя родня, и мои знакомые, они были. В ужасе. Я была худая, я была белая, как лист, и была похожа на Садаку из фильма «Звонок». Вот представьте себе. А для меня в то время это казалось таким красивым. То есть это еще раз о том, насколько вот интеграция в чужую культуру влияет на наше восприятие красоты. Давайте перейдем дальше. Следующий тренд, скажем так, в современном Китае – это маленькая личико, большие глазки. дайян, если вы посмотрите на различных китаяночек, которые вот, как модели выступают, да, или на фотографиях, то вы можете увидеть некую детскость в их лице. И вот это вот, кстати, очень-очень важный момент, который стоит обговорить. Китайцы любят детское лицо, вот просто обожают. Большие глаза, маленькое лицо, невинный такой вот взгляд, вот прямо такая девочка ковайная, как из аниме вышла. Собственно, чтобы добиться вот этой детскости, существует такая штука, если переводить с китайского, то это значит шелкопряды под глазами. Вот, Это так называемые мешочки, но это не мешки, которые у нас появляются из-за недосыпа, это именно мешочки, которые под самим глазом, очень часто, если вы посмотрите на маленьких детишек, baby прямо, у них как раз-таки такие мешочки будут, то есть они опять же придают взгляду юность и вот, знаете, некую, как будто у вас всегда улыбающиеся глаза, в общем-то. Китаянки для достижения эффекта вот этих вот шелкопрядов под глазами, <laughs> странно называется, они как раз-таки тоже используют макияж, ну, например, как здесь вы можете видеть, но и в косметическом кабинете тоже, то есть часто туда закачивают либо гиалуронку, либо собственный жирок могут вам подкачать под глаза, чтобы у вас были вечно улыбающиеся детские глазки. Вот так-то. Ну, в Китае, в Корее, в Японии везде этот тренд до сих пор он есть. Следующая штучка, которую вам стоит рассказать, да, кто не знает, что такое двойное одинарное веко. Посмотрите, пожалуйста, в Китае сейчас бум в плец. В целом в Азии, бум на Шуаньиньхи это двойное веко. Что такое двойное веко? Это складочка над глазом, которая как раз таки присуща не монголоидной расе. А, монголоидной расе присущи больше одинарное века, что китайцы очень не любят. Поэтому стараются всеми способами добиться более больших глаз именно да. за счет вот этого а, как раз таки наличия века двойного. Ну и, конечно же, стоит сказать, что китайцам, в принципе, очень нравится европейская внешность. И, опять же, двойной век, как у европейцев, это для них как эталон красоты. Вот. Собственно, посмотрите на разницу, да, наглядная разница, девушка с Дан Пхи и Шон Пхи. насколько сильно отличается взгляд, глаза действительно кажутся больше, и когда говорят мне там или еще кому-то, что у китайцев маленькие узкие глаза, ох, меня это очень сильно злит, потому что у китайцев не маленькие глаза, у китайцев просто нет двойного века, из-за чего глаза кажутся меньше, чем они есть на самом деле». Собственно, чтобы от этой проблемы избавиться, китайцы придумали, конечно же, пластику, да, которую делают очень многие. Ну, а если бюджет не позволяет, там в любой магазин зайти, в например, можно увидеть вот такие наклеечки. Они наклеиваются на века, прилипает кожа над верхним глазом, и получается эффект как раз-таки вот временного двойного века. Если не будете взгляд постоянно внизу держать, то, в принципе, это мало заметно, особенно если сверху тенями подкрасить. Вот. есть еще всякие ниточки, клейки, то есть способов очень-очень много, то есть косметическая индустрия в Китае развита прям ого-го. А вот, пожалуйста, вам идеальная девушка-китаянка по мнению китайцев. Бай, шоу, ю, белая, худая, инфантильная. Посмотрите, насколько юно эти девушки выглядят. Именно это считается идеалом с точки зрения красоты в современном Китае. Вот посмотрите, как раз-таки мешочки, о которых мы говорили, какая-то вот детскость какая-то, куча фильтров, маленький кукольный ротик, белая кожа, длинные волосы, все это считается невероятно красивым. Ну и, конечно же, когда вот мы с вами говорили про вот это вот бинтование ножек, мы уже упомянули про некую беспомощность, да, которая считается привлекательной, здесь это тоже проявляется. Девочка, которая а, ничего не может сделать, такая прям маленькая, хрупкая, которую нужно а, оберегать, немножко глупая, это вот как раз-таки то, какими китайцы видят, большинство китайцев, конечно, не буду ручаться за всех, видят идеальную Нью Пхан ну и, конечно же, что тут говорить. Многие китаянки не совсем соответствуют этим стандартам и всяко-разно прибегают к обработке фотографий. Сиутху, либо пхитху. Для этого в Китае есть куча приложений. Наверное, мейтху – это самый популярный, он даже у нас им пользуется. Вы можете себя отбелить, сделать худее, стройнее, длиннее, то есть обработка в этих приложениях, она действительно очень-очень реалистичная. И китаянки, ну и китайцы, кстати, между прочим, парни тоже очень часто к ней прибегают. Мало когда можно увидеть китайца с негладкой кожей на его аватарке, например. Всегда-всегда будет кожа очень гладкая, прям неестественно гладкая, без единой складочки. Белоснежные глазки будут побольше и все такое. Собственно, если познакомитесь с китайцем или с китаянкой, Будьте осторожны при встрече, может быть такое, что выглядит человек немножко по-другому. Следующая мода в аспекте внешности это так называемый колпиц, высокий нос. Да, китайцы говорят именно так. Нос высокий, то есть он не плоский, да, а немножко как у европейцев. То есть вот мне хочется вот так вот сделать, когда я говорю слово «высокий нос». Больше европейский нос, даже с корбинкой Такой вот тоже не совсем типичный для азиатской внешности, именно европейской. Вот такой вот нос, достаточно большой даже в некоторых случаях, считается очень-очень привлекательным. Конечно же, ринопластика здесь... Очень популярно в этом плане. Ну и, конечно же, острый подбородок. Китайцы не любят круглую форму лица, тем более не любят квадратную. А вал – это идеальная форма. Поэтому острый подбородок здесь тоже считается... Очень-очень красивым. Ну и, конечно же, пластику тоже в этом аспекте делают. И пластика именно на спиливание челюсти считается одной из самых-самых сложных и, в принципе, опасных. Но ради чего не пойдешь? Ради красоты. На что не пойдешь ради красоты? Ну и затронем мы с вами Шэнцхай фигуру. И здесь у нас чем худее, тем красивее. Считается стандартом тонкая талия. И длинные, худые ноги, до болезненности худые. Вообще, вот прям вот так вот. Чем худее, тем лучше. Вот как раз-таки вам слово на заметку, кто вдруг не знает. Это как раз-таки про таких девушек. Длинные, худые и стройные. Что касается роста... Китай любят высоких девушек, да, что таить, но высокие понятия растяжимы так как средний рост китаянки составляет примерно 158 сантиметров. То есть быть высокой, это уже значит быть выше 165, а если еще и худая, то вообще вау, супермодель. Возможно, вы видели вот эти вот видео из китайского ТикТока, где девушка явно вытянутая фильтрами, проходит мимо парней, но она их не обходит со стороны она их вот так вот, вот между ними проходит, показывая, насколько она худая, насколько у нее худенькая талия и все, и прочее, и прочее. В общем, в отличие от европейских культур, там, в отличие от американских стандартов, здесь не приветствуется большая грудь, большая попа, здесь плоская, это хорошее. Вот. Ну, по крайней мере, на данный момент так. Некоторые, конечно, делают себе фигуру Барби в какой-то мере, это тоже сейчас набирает обороты, но в основном... Девушки должны быть вот просто вот как-то расти ночки. И неважно, выглядит это болезненно или нет. Вот я вам для, примеру, для примера привожу э, суперзвезду Анджела Бэйби. Как она выглядит. Очень красивая девушка, невероятная. Но посмотрите, какая она худенькая. И это не считается проблемой в Китае. То есть здесь выпирающие косточки, и это супер идеал красоты, к которому все стремятся. Конечно же, здесь стоит говорит о нездоровом влиянии вот этих вот звезд, там айдолов на, на самооценку девушек, да, и парней, конечно же, очень большие психологические проблемы возникают на фоне похудения и диет. Ну и, конечно же, будучи помешанными на худобе, китайцы не избежали такого явления, как челленджи красоты. И вот вам новое словечко «тьяо джан», как вызов или челлендж. Некоторые из них даже дошли до нас в какой-то момент. Я вот точно помню челленджи с листом А4. Если у тебя талия вдруг выглядывает за лист А4, то ты уже не худая, все. Вход тебе закрыт в мир худобы. Также был челлендж еще с монетками наключиться. Чем больше монеток ты сможешь положить, тем более худой ты являешься. Челлендж – обхватить себя и задеть пупок. Да? Если ты сможешь это делать, значит, ты худенькая. Ну и самый странный по мне так челлендж – это челлендж с iPhone 6. Именно с iPhone 6. Никакой другой не подойдет. Он должен прикрывать ваши коленки. Если ваши коленки хоть немножко выходят за край айфона, то значит, вы не худая и вообще... Отстой. То есть худые ноги, да, должны быть обязательно. И сейчас я перейду ко второй части своего рассказа. Очень мне хотелось затронуть эту тему, так называемую форму, либо типы лица. У китайцев более широкое представление о формах лиц, не так, как у нас квадрат, там, треугольник и так далее. Здесь больше разнообразия. Я вам подобрала самые популярные из них. Посмотрите, какие у них интересные названия. Последняя, так это вообще, my favorite, ложка для обуви. Давайте разберем этот каждый тип. И потом в конце уже моей презентации вы мне напишите, какой тип больше нравится вам и какому, может быть, вы соответствуете. Итак, это наш первый тип такой невинности, чистоты, юности. Соседская девочка, тип. Называется он первая любовь. По форме напоминает куриное яйцо. Само лицо тыквенную семечку. Что у нас здесь? Доминделивидные да, глаза, густые брови, тонкие губы. Самый самый главный критерий это именно невинность и очень очень молодое лицо. Давайте посмотрим, какие звезды у нас вписались в эту категорию лиц. Посмотрите, первая девушка Лампинг бим, бим Как вы думаете, кем она является? Это не актриса и не певица. На самом деле, Ван Бинг-бинг – это репортер Дзи Джо. Она стала популярным, популярной как раз-таки благодаря своей миловидной внешности. Вот это поразительно. Ну и еще девушка да, Сон Цуар – тоже яркий представитель типа лица «Первая любовь». Самый такой милый, невинный тип. Давайте перейдем дальше. О, тип лица сом. Лично для меня вот это эталон красоты. В Китае это считается тип самый соблазнительный. Для него характерны большой рот и пухлые губы, широко посаженные глаза обязательно и впалый нос. Если вообще гиперболизировать черты таких девушек, то действительно они будут напоминать рыбу сом. Но при этом, господи, просто посмотрите, какие они красивые. На первой картинке здесь у нас тайваньская актриса Шу Ци, яркий представитель, как раз-таки, вот этого лица. Да, Ду Чуэнь, тоже актриса, и Лин Юнь. У них действительно очень похож типаж лица. Это вот типаж прямо звезд, очень соблазнительный. Да. Редко я когда встречала именно девушек на улице простых, именно с этим типажом, но здесь он прямо О, вообще не могу. Очень красивый, мне нравится. Потом напишите. Скажите, точнее, ручку поднимите и скажите, как вам такой тип. Следующий тип – это лисичка у нас. Ну, здесь, я думаю, много разговоров не нужно. Ей присущ хитрый взгляд, верхняя губа в форме буквы М, такие вот изогнутые острые бровки, изогнутые глаза, то есть вот лиса, да, настоящая лиса. По крайней мере, на этой фотографии, да, по этой фотографии, можно как понять, что внешность, Тип лица, она часто присуща для стран Юго-Восточной Азии, там, например, кстати, та же Япония, вот почему-то в Японии много такого типажа, там, Таиланд, еще где-то. А, вот, побольше нашла вам картиночек, да, чтобы показать вот этот тип. Здесь у нас явно и японские лица встречаются, вот у нас олимпийская девочка, прямо с характерными вот этими листьями глазками, довольно-таки экзотический тип, вот, иностранцам как раз-таки такое нравится. Дальше мы добрались до эталона. Тип лица – гусиное яйцо, ну или овальное лицо. Именно этот тип считается традиционным китайским эталоном красоты. Возможно, наши четыре красавицы легендарных как раз-таки имели подобный тип лица. Он во многих фильмах, да, если мы посмотрим фильмы там, прошлого века, Актрисы будут иметь именно такой типаж, именно поэтому он уже стал классикой. Он всегда востребован и всегда приветствуется. Здесь у нас присуще, что маленькое овальное лицо, подбородочек обязательно заостренный, небольшой ротик, круглые глазки. Все вот это вот у нас, например, сошлось в актрисе Лео Ии, в ярком представителе как раз-таки гусиного яйца. Вот еще у нас пару актрис Ли Дзи гонконгская актриса, очень красивая, и Тан Йен, девушка Дай Шанхай тоже актриса, как раз таки с типом стандартной красоты, традиционной. Вот. Ну и тип лица тыквенная семечко тоже стоит упомянуть, он очень похож на тип лица гусиное яйцо, единственное отличие в том, что здесь более ярко выраженная челюсть, да, посмотрите, здесь и подбородок у нас острее, и вообще как-то форма лица, на более заостренная, да? то есть не такие круглые формы, как у гусиного яйца. И что стоит заметить, да, что этот типаж больше популярен на международном уровне, вот к вам Обратилась, кстати, Джан Цзи. и помните ли вы такую актрису? Это актриса, которая, например, снималась во многих ä, западных фильмах, фильмов, в том числе и в «Мемуары Гейши». Да, «Мемуары Гейши» – главную роль играла китаянка. Пожалуйста, а вот здесь как раз-таки видно вот этот вот острый подбородок и тип лица «Тыквенное семечко». Актриса прекрасная, потрясающая. Кто не видел «Мемуары Гейши», советую, классный фильм. Так, следующий тип тоже хотела затронуть. Не скажу, что он прям пользуется большой популярностью в том плане, что считается очень привлекательным, но тип лица лягушка, он здесь у нас характеризуется большим, большими выпирающими глазами, большим ртом, коротким подбородком. Посмотрите, пожалуйста, на эту девушку. Может быть, кто-то из вас ее где-то видел. Я вам скажу, что это очень популярная модель Dior на данный момент, которая просто взорвала мир моды, подиумы всего мира. При том, что эта девушка, ее внешность в Китае считается заурядной, даже некрасивой в какой-то мере. Для европейцев, для американцев это очень потрясающая именно модельная экзотическая внешность. То есть, опять же, насколько отличается да, взгляд на одного человека с со стороны разных культур. Тип лица – ложка, ложка которая для обуви. К сожалению, да, назвали вот так вот некрасиво, я бы этот тип назвала полумесяц, потому что если девушку повернуть, например, боком, то она действительно будет напоминать полумесяц. Этот тип, к сожалению, считается совсем непривлекательным, но им обладают очень многие китайцы. Здесь у нас и большой изогнутый подбородок, и носик плоский, и достаточно выпирающий лоб. И как раз-таки этот тип очень часто обращается к услугам пластических хирургов. Вот так вот. Ну и последнее, о чем я да, хочу вами поговорить, это как раз-таки пластическая хирургия. Вообще, как вы знаете, столицей пластической хирургии является Южная Корея. Как раз-таки китайцы в большинстве своем ездят туда, чтобы сделать себе пластику. И я даже читала статистику, что 10 из 10 иностранцев, которые делают пластику в Южной Корее, являются китайцами. Это вообще просто сумасшествие. Давайте сегодня, сейчас точнее рассмотрим вообще факторы которые влияют на низкую самооценку китайцев. Почему у них не популярен, в принципе, бодипозитив, и какие факторы влияют на то, что они идут под нож. Ну, во-первых, это влияние поп-культуры из Южной Кореи, кей-поп. Если видели, как выглядят эти все красивенькие мальчики и девочки, то... Действительно, как идолами их не назовешь. У них идеальная кожа, они идеально худые, у них идеальные пропорции лица и все-все-все на свете. То есть, постоянно смотря на вот этот вот, на эти группы, да, на этих мальчиков и девочек, очень сложно не начать загоняться по поводу своей внешности, Вот согласитесь. Особенно так, как кей-поп стал вообще популярен в последнее время, спрос на операции как раз-таки и из-за этого тоже вырос. Второй фактор – это у нас получение хорошей должности и перспективность замужества. Да, к сожалению, в Китае процветает лукизм в плане э, на работе, очень часто такое есть, то есть работодатели откровенно дискриминируют людей по внешности. Это всем известный факт. Чтобы получить хорошую работу, не обязательно быть хорошим специалистом, важно также иметь хорошую внешность. Прикладывая резюме, отправляя резюме мы часто прикладываем фотографии, да, понятное дело, и чем лучше ты выглядишь на этой фотографии, тем больше вероятность того, что тебя, скорее всего, возьмут, это тоже немаловажный фактор. Ну и, конечно же, перспективное замужество, здесь тоже играет большую роль, да, как большая конкуренция да, за женихов, за невест. Чем красивее ты выглядишь, тем больше вероятность, что ты выйдешь замуж за богатого, красивого китайца. Ну и, конечно же, последний фактор, который влияет, это социальные сети и культура селфи. Как мы уже говорили, китайцы постоянно обрабатывают свои фотографии, и это уже стало какой-то помешанностью. Даже если вы зайдете, например, на китайский TikTok, Yin, вы захотите снять себя на видео, Доуини уже предусмотрен изначально по умолчанию фильтр, который сужает вам лицо и делает глаза больше. И этот фильтр нельзя выключить. Представляете? То есть ты уже хочешь заснять себя без фильтров, но ты уже будешь на себя смотреть искаженным. Соответственно, когда ты видишь себя в зеркало или на фотографиях без обработки, у тебя начинается вот это вот диссонанс, типа, как так, я не настолько красив, а почему я открываю там WeChat, и все мои подруги такие красивые, я тоже хочу быть, как они. То есть на самооценку это тоже очень-очень сильно влияет. Ну, здесь у нас как раз-таки... И возникает большое количество да, психологических проблем, к сожалению. также же там, проблема с весом, да, как анорексия, булимия, тоже достаточно распространены. Я надеюсь, что в будущем Китай немножко преодолеет вот этот вот порог, да, немножко придвинется к движению бодипозитива, как в Европе. Потому что действительно китайцы не хотят быть похожими, Этничес, на этнических себя понимаете вот это двойное веко там форма лица темная кожа которая у них изначально природой заложена хотят они себя перекроить, но будем надеяться что в будущем эта ситуация немножко улучшится если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста поднимайте ручки свои жду вас на курсах у нас есть много много групп на различные уровни и да все, тогда сессия, татя, и мы заканчиваем этот прямой эфир. Всем спасибо, всем пока.